Приветствую вас дорогие друзья! Сегодня на распаковке три посылки. Эти три посылки это футболки. Это футболки. Почему решил заказать вещи? Да потому что ездить некогда работа, а вроде. А купить здесь у нас в принципе ничего не купишь, все то же самое в Китае, эти растаможки вот решил полазить, если вещи хорошие, главное попасть еще в размер, а если вещи хорошие, буду заказывать давайте начнем вот с этой посылки, шла на 33 дня, оценена на 2 доллара давайте посмотрим, что там за футболочка И скидка 10% на очки за 10 долларов. Так, ладно. Вот такая вот красная футболочка, футболочка с драконом. Размер заказывал 2XL. Потому что не знаю, как у меня попадет, не попадет размер. Ну, на первый взгляд я сразу сказать, что нам не будет чуть великовато. Материал материал синтетика, но синтетика такая видно вам нет пористая, то есть в принципе должна дышать. А это задняя часть, это вот передняя часть футболочки. сделаю фотографию, обязательно покажу. Синтетика. Летом я думаю будет не жарко, но посмотрим. Давайте дальше вторая посылочка, вторая посылочка шла 28 дней трек номер не отслеживался, оценена на 4 доллара футболка тоже вот такая вот, бумажечка с оценить 5 звезд Вот такая вот футболка. Чтобы было лучше, я наверное сделаю фотографии, с фотографии уже выложу. Тоже взял размер 2xl. Материал. материал не знаю. Синтетика тоже, синтетика, что -то похоже на стрейч. Ткань тянется. Так что 2XL влезет, наверное, 5XL вот уже пятнышком футболочка смотрим, отстирается, не отстирается ну на вид симпатичный, увидите фотографии сможете оценить значит, то есть э, там свои 5 долларов я думаю она стоит, потому что здесь у нас более в области ничего подходящего не найдешь, а ехать в Москву за футболку просто нет времени третья посылка, третья посылка трек номер отслеживался оценина на она на, на 10 долларов да вот эта вот футболка должна быть в хлопок как было написано было написано что хлопок но не знаю сейчас посмотрим какая белая футболка но никакой это не хлопок это все синтетика Синтетика, синтетика, синтетика. Ну радует, что принт хороший. Так что футболочки, я думаю, такие вот прикольные. Покажу фотографии выложу. В общем, хлопком пока что и не пахнет, всю это синтетику. Сделал размер 2XL, посмотрю, хочу заказать еще кроссовки. Смотрю, как это все будет выглядеть. В принципе. Еще раз повторюсь, что это синтетика. Качество рисунка хорошее. Посмотрим, как она выцветает, не выцветает. Может, она после второй же стирки рисунок весь слезет. Показывал фотографии. Прикольный рисунок. Ссылки скину в описании. Выходите в описании. Смотрите, подписывайтесь на канал. Все, всем пока. До новых встреч. В следующем видео расскажу, как они себя ведут. Жарко, не жарко. Всем спасибо.